Добрый день, меня зовут Юлия. Я снимаю это видео для тех людей, кто в данный момент находится в поиске заработка. Ситуация и время сейчас не очень простое. Недавно я начала работать в одной американской компании. В первый месяц заработал заработала 500 долларов. Деньги я ввожу на банковскую карту. Куполица два раза снимаю, потому что больше не Деньги, которые я заработала. Эта информация будет полезной для вас. Сейчас такое время, что имея в руках смартфон, вы можете зарабатывать деньги. Компания очень крутая и работает у нас в России легально и официально.